Обычно, как правило, улучшение с возраста. И пусть хоть весны, накроет волна очередного кремита, ему все не нипочем. Солнце, океан, рыбалка. О, нормально, а вот и наш обед. И здесь дали слишком много. Сациентов умереть с голоду, но это вот трудно очень. Что еще нужно для счастья одинокому мужчине в самом расстреле? Догадайте сами. Хоть и говорят, и ему в шалаше, и так-то просто найти ту единственную, которая согласится жить на яхте. Впрочем, как вы сами понимаете, дело, конечно, не в яхте, а в ее цене. Цена вопроса да? начинается оценить. Я бы сказал, чтобы сделать действительно очень комфортно для проживания яхту, где любая женщина, например, будет это квартира, в которой я живу, это дача, в которой я с удовольствием провожу все свое свободное время на природе на чистом воздухе, и эта машина, которая меня вводит по тем самым, которые мне нравятся. Дениса Галина, даже по сравнению с габаритами Московской хрущевки, живут в техноте, да не в обиде. А главное, вместе и счастливы. Вот как вариант, одна из карьер. Он в этом плавучем доме капитан. На что вы живете? Я сейчас работаю с супом. Она и шкипер, и стартун, и кок на камбузе. Бывшие подруги Галины и друзья Дениса из прошлой жизни до сих пор крутят пальцем у виска. Да, есть те, кто сказали, что мы нормальные люди. А на машину нужно отучиться три месяца в автошколе, потом издать сдать взамен в ГАИ. Чтобы получить вот такой сертификат моряка, придется потратить всего несколько дней. И, поверьте, это будет не самые худшие день в жизни. Как-то есть одно и очень простое правило: Понять, откуда здесь идут. Это ты, как-то, на третий-дема-доле. Вау, парус. Марси яхтенный брокер. Он продает на любой кошелек. Вот яхта за 850 тысяч долларов есть судные попроще за 10 тысяч долларов и даже совсем бюджетные варианты. У меня есть отличный вариант для вашего пешека. За 300 долларов сейчас найдем что-нибудь получше, а то здесь так много крыса. Была была, покупаю. Ну что, теперь у меня есть своя яхта. Обожательно мне недорого, стоит всего. 850 долларов, практически как новый телефон. Осталось а только оформить документы и можно перевязать сюда. Жить. Сегодня на палубу поднимутся гости. Наталья Владимировна, мама Дениса. Такие встречи случаются раз на весь год. Это было для меня, конечно, ужас. Слышится... У них была маленькая классическая, но, тем не менее... Оказалось, этот проклятый квартирный вопрос помог решить главный в их доме, дедушка Владимир Алексеевич. Он сказал простую вещь. Я всю жизнь хотел плавать на яхте. Алло, дед, привет, это Денис. Ой, Денишка, здравствуй. Как давно тебя не слышал. Да, мы сейчас на Мальте, вот мама как раз приехала. Ну ладно, чем футов под кем что для деда было несбыточной мечтой для внука теперь почти так же просто как купить машину и только наталья владимировна никак не привыкнет что может видеть сына пару раз в год ужасно это вообще всегда ужасно как опять надо вставать ну, да? Галина уже спешит на камбус пора готовить уже свекровь осталась на берегу пока, пока. но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны со стороны моря то это существует минус, кажется, превращается в жизненный плюс. Ведь двум хозяйкам на такой маленькой кухне наверняка было бы тесно. Андрей Суханов, Павла Давыдова, Александра Попова, Дарья Соколова, Виталий Фамин и Ярослав Филатов. Центральное телевидение. Вы смотрите Центральное телевидение. И буквально через мгновение мы вернемся в эфир с истории принца, который пересел с белого коня на тюремные нары. И красивая жизнь, которого превратилась в. Настоящий космак. Поверьте, нам есть еще чем вас удивить. Оставайтесь с вами. Да. Меня туда захты, чтобы сломать. Смотрите, буквально через несколько секунд. Прямо из тюрьмы шокирующие подробности из жизни клана Лужкова. Впервые Шури Лужкова. За тюремной решеткой. Я служу за преступление, которое совершила Руковская. Бросай это будет своей бывшей жене. Я не Рудковская. Виктор Николаевич, по сути, чтобы вам еще дополнительные десятых бали. Эксклюзив новых русских сенсаций. Сегодня, сразу после, центрального телевидения. Качество yeah. Готовил самый опасный номер, который все видели за всю историю нашей славы. Тишинка вера. Двухэтажный, чуть меньше 200 квадратов. Смонтировано перекрытие и начато строительство второго этажа. Я потом И главное. Я готов забыть траншество белого. Но Валерию ты больше никогда не увидишь. Поверь мне, я сделаю все, чтобы так было. Тебе ясно? Да вы пойми, да молчи. Забудь мою дочь. Найди тебя американцу. Или вам напили своем женить. Не плевать. Но Лера не для тебя. Все, разговор окончен. От тебя ничего не зависит. Да вот еще что. Ты Каждая по стомас. Ага. Дом по Серьезный бизнес. Я знаю. Только тут фи кисто через и написано. Фи кисто. На местном месте сделают эти пловинеры. Дадешь иностранцам в тюхивы, пока они тут кушают, жрут. Ну, что, ладно, не расстраивайся. Вот, держи. Не в России, если будет. за нас какие-нибудь можно болеть. Перец. Прикольный. Все. Все, все, все. Все. Мало интернета для компьютерных игр. Купите USB модем Beeline и получите до 50 гигабайт интернета. Живи на яркой стране. Все удовольствие на 750 рублей. И на хорошей скорости. Новый полный горный спа. Сочетает в себе аромат шоколада, экстракт кокауба-булк и дает вашей коже вкуснепительную мягкость. Новый полный горный спа. Поддавайтесь искушению каждой день. День подрасту, любители и люди детские. Поставить детей на ноги помогает марафин для детей. Суппензия для малышей и таблетки желтого конкрашения. Чтобы жары и боль не мешали детским добавам. Марафин для детей. От симптомов грипп и простуды для детей разного возраста. Стать одним целым со стихией. стать одним целым здоровой. Жилы Хангук. Официальный партнер Лиги Европы Уэфа. o Наши судьи о том, чем стал для него после ликвидации. Проустроившую взрыв в Волгограде смерти в Дагестанку, говорят, что космонистам ее мог привести муж русский. А кто его туда привел, и туда для геостанская диаспора. С каким призывом глава Дагестана Рамазан Абдулахисов обращается к хранителем тех, что учатся в зарубежных и планских книгах. В президента с муктиятом после всех последних событий с руководством партии справедливой России предъявит субботным съедом. Так куда и с кем идут Эссера, еще не него с Сергей Миронов. И Китай, великая держава невострелов и прочих удивительных достижений, и Китай страна, где его поведуше население в четыре раза меньше, чем в России. В китайском городе Хэфэй Дмитрия Медведева, в какой до этого он там пошел в музей, не принять ли нам китайские способы борьбы с коррупцией в виде публичных казней, а также кому, кроме Анищенко, с к смене работы. Но прямо сейчас от текущей событиях этой субботы и так вокруг света за 80 секунд. Уже второе золото на чемпионате мира подержало действие в польском и завоевал для нашей команды Архиа Ухадов из Чеченской республики. Он одержал победу в весовой категории до 85 килограммов. А По первую победу России принесла Тима Туриевой из Северной Осетии, весовой категории до 63 килограммов. Сейчас в общем за счете нашей сборной Гретии после Китая и Северной Кореи чули за что бороться. Российская ракета-носительная успешно зацелена на орбиту американских спутных серий СФМ 6 Старт стоялся в экономии, действие вечера по московскому времени. Первоначально запланировали планировали на 20 число, но позже перенесли по просьбе американцев. Причина была в неполадке в их станции связи. К российской технике на этот раз никаких претензий. Из угрозы цунами на японская инфекция была объявлена эвакуация. Для 73 произошло к от побережёта ролхан Действительно, японцы перестраховались, волна поднялась всего на полметра, но память конечно, свежа. В Бразилии массовые демонстрации, сан паулу митингующие через городе Милискавка-Варзалу, требуют тысячи бесплатного проезда на общественном транспорте. Это вообще сейчас такая любопытная, <коспособление> тенденция в Бразилии, где за время правления президентов Луны и Русов. Проведены масштабные социальные реформы, качество жизни зрима улучшилось, но люди настолько быстро, когда мы привыкли, что стали требовать еще большего. К сожалению, правда, к демонстрациям среднего класса, нравятся ли анархисты и, и прочие хулиган результат на ваших наших экранов. Официальные в Кремле приняли важного гостя. Сегодня глава президентской администрации Сергей Иванов встретился с гуру американской внешней политики Генри Киссинджером, бывшим госсекретарем, помощником по безопасности, сопределителем российско-американской группы Саишинс, Обсуждали динамику отношений между Москвой и Вашингтоном мы пришли к выводу, что стабильность в этих самых отношениях является залогом спокойствия во всем мире. Подробности явно последуются, потому что просто тактики сужат в Москву обычно не пролетают. мире над Кисловодском. Сегодня фестиваль малой Более 30 воздушных судов и 60 авиаторов из разных городов страны поднялись к Кавказом. Так отметили юбилей кавказских минеральных вод, в 210 лет. В таком формате фестиваль проводился впервые. Нелегчайший кадр с Ямала, который можно смотреть и смотреть, перепись древнейших обязателей полуострова, Огцебыков. Эксперимент по восстановлению их популяции дал важный результат, прибавление в 20 селят. Они находятся под пристальным контролем не только работников горно-ходатинского заказника, но естественно, и, естественно, своих родителей. Но новости, которые становятся подробнее, в эти минуты в Белграде начинаются государственные похороны Иванки Брос, судовые лидеры социалистической Югославии, Иосифа Броссита. Позвольте сказать, это хоть какая-то компенсация за годы забвения, наступившие после смерти маршала-партизана, отца-основателя Старой Югославии и Всемирного движения неприсоединения. Об особенностях человеческой памяти Дмитрий Хрусталёв. Фотографии вдовы маршала Тита на первых полосах сербских появились только после сообщений о ее смерти. Хотя Иванка Брос, женщина, которая в течение 30 лет была первой леди Югославии, однако позднее осталась без гражданства и была практически забыта. Она родилась в сербской семье в 1924 году в Лице, теперь это территория Хорватии. 17 стала активной участницей партизанского отряда. В годы Второй мировой была медсестрой, потом 6 лет работала личным секретарем Тита, пока в 52 году не стала его третьей женой. Годы, что они были вместе, Еванка жила на Олимпии, Все изменилось после смерти супруга. И прошло и месяца, как в резиденцию в Бадови пришли госчиновники и офицеры. Персонал выгнали, в дом обыскали, взломали двери личной канцелярии Еванки изъяли документы, фотографии, драгоценности. И приказали собрать вещи и отправили в новый дом. Вдова Кита фактически оказалась под домашним арестом. В общество выходить ей не разрешалось, а гости могли приходить. заслуживает. Она была его супругой много лет. Была верна ему до смерти. Да. Вдова маршала Тита будет похоронена сегодня с воинскими почестями. С утра у Гроба выставлен почетный караул гвардии Сербии. После речей официальных лиц будут даны три травмы залпа. Ожидается, что на церемонии будет присутствовать премьер-министр страны да. и трехмоталет что еще субботы уже этим вечером, тем более, что он уже наступил по ту сторону Урала до этого на экране не было давно. Владимир Машков и Евгений Миронов в новом сериале «Пепел». О чем фильм? Владимир Машков в нашей студии о том, чем стал Денис Пепел после ликвидации. Про взрыв в Волгограде смертится Дагестанку, говорят, что к исланистам ее привезти в муж русский. А кто его туда привел? Прекодатель дела дагестанской диастра. Каким призывом глава Дагестана, рамазана Афгулатифа, обращается к перехранителям всех, кто учится в зарубежных исламских службах? Встречи президента с Муктиядом после всех последних событий и трудовского партии справедливой России перед ее субботним съездом. Под куда и кем идут еще один год программы Сергей Миронов. Китай, великая держава небоскребов и прочих удивительных достижений. Китай, страна, где ВВП на душу населения в четыре раза меньше, чем в России. китайском городе Хэпфэй, Дмитрий Медведев. Какой до этого он там пошел в музей, не принять ли нам китайские способы борьбы с коррупцией в виде публичных казней? а также кому, кроме Аниченко, готовиться к не работать? А дрядчик стройки болоту не беспокоятся. Все бюджетные средства, выделенные на строительство, израсходованы четко по смете. Половина бюджета ушла на закупку наносвай, вторая половина на обучение рабочих передовым технологиям. В скором времени начнется возведение стен из глины, а потом крыши из пальмовых листьев. Как предусмотрено проектом, экология и дешевизма превыше всего. <плес> Далее в программе. Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка. Из-за кого случился ажиотаж в Петербурге? Клинический случай. К сожалению, медицина бессильна. Поскользнулся, растянулся. Как жирафы в салочки играли. Урок нехороших монет. Что не поделили обезьяна с собаками. Ну что ты, разнёкся, а? Ну, мать на перец. Там машину халяву сдает. Ну, что? Ну, да. Ну, я, я подумал. Да лучше, ну, что тут думать, а. Машину за три дня. Ну, ты только представь. Это, ботов, воскресенье. А в понедельник ты уже едешь на своей... В телевидении, в котором вообще не надо думать. мобильный интернет номер один от МДС всего за 100 рублей в месяц. Реактивные парни, которые сводят с ума весь мир, теперь наперся. Ледные фельдиты, безбашенные гонки, крюки на пределе человеческих сил. Это было круто. Эти ребята любят нарушать законы физики. Побед Гоголя ни с кем не общается, и пиджачок модный стал носить. А ну-ка, Василий, присядь, девчонки с тобой поговорить хотят. Ага, куплился. Да ты вас не переживай, это не по глобе, а для профилактики. Для твоей же пользы, чтобы пить сбить и сделать ближе к народу. Тетя, она ну, просто ураган. Нарядная вся такая, но прямо эмо не дать нельзя. Да, точно, эмо. А еще, кажется, мазохистка. Любит делать тебе больно, а потом рыдать. Ну, лиха беда начала. Теперь она будет тут на роллер-дроме все лето ошиваться. Упадет? Плачет. Упадет? Английские хулиганы не прочь превратиться в модном бутике. Там много красивой вот одежды. Но только платить за нее не любят. Они же хулиганы. Они собираются в сайте и просто взламывают какой-нибудь дорогой магазин. Договариваются, кто берет штаны, кто футболки, а потом меняются. Камеры не затекли их, а духотворенные литства надевают капюшоны и шапочки. В могли бы и не стараться. Полицейские не спешат ловить преступников. Объясняет это тем, что тюрьмы в Англии все равно переполнены и сажать ворот некуда. Остались ему только стоящие места в коридоре. Какая-то подозрительная причина. Ты а при на шефе полицейского участка новая красивая рубашечка. Странно все это. Странно. А в Санкт-Петербург привозили вибера. Что это за дверь такое, точно никто не знает. Как бы там ни было, о желающих на это чудо расчетное особенность видимо не. Thank mm -hmm. Том туловище. Затем через некоторое время носки. Это было поистине соломонного решение. Давку удалось ликвидировать. В итоге все прошло хорошо и ни одного гибера не подпускало. А Почему молчит главный таритарный врач Геннадий Алисенко? Ведь судя по этим кадрам, в стране приветствует новая страшная эпидемия. Мышиная лихорадка. В виде люди теряют над собой контроль и превращаются в ресурса. Что говорите? Просто распродажа. А, ну тогда все понятно. Значит это не машина и короткая, а совсем другая болезнь. И она известна нам давно. Правда халявы называется. руки загревущие этой заразой люди давно и охотно болеют и лечиться не собираются оно а ну, разойдись, дайте-ка пробраться за халявным сыром далее вас ждет идешь к коню на день броню с какой стороны надо подходить к лошади? обезьяна сырьяна Вредная мордышка и благородный пес. Знает ли кошка чье все ответ? Почему синички остались голодными? Любимый, без и консервантов. Любимый, потому что настоящий. Спортмастер представляет водооткалкивающую обувь, поддерживающую осенний дождь. Мокрые лапы, сухие ноги. Спортмастер, с удовольствием вместе. Двиг <клышко> <клышко> таких Плюс. Мы соединили медицинские ингредиенты, силу природы, исключающие действие чая с лимоном. Облегчает не 4, не 5, а сразу 6 симптомов за одно применение, включая кашу. Номер один в мире по продажам средств от кашля и простуды. Представляем бикс артиксинок, 12 медицинских ингредиентов с экстрактом алоэ и аскалита, устраняя заложенный способ на срок до 12 часов. В Линкольне завтракуют в первый поры. Когда в нефть Юганский забираются повыше, шахтерские опускаются по душу. Все ушло. купите USB-мадом Билайна и получите до 50 гигабайт интернета. Билайна, живи на яркой стороне. Этим я могу делать все. Больше кофе по той же цене. До 15 чашек кофе бесплатно. 100% натуральный кофе. Успей купить на КП Классик. Даже разделив фабрики, создатели батончика «Кликс» продолжали соперничать. За выбор левой палочки «Синус» дарил подарок, а «Эрл» давал приз за выбор правой. Подарки были великолепными, призы потрясающими. «Синус» буквально отсыпал и «Эрл» задарил. Сделай выбор и ты, участвуй в австрии. Призер правой и левой палочки ждут тебя в каждой пачке «Кликс». Загружай видео на кейс.ру и смотри в телевизоре. Вернее, на одного такого железного человека. Кошмарный удар. Но на то он и железный человек. Поморщился только и всего. Стал и пошел. Ну, наконец-то. Туристы приехали, кузняшек привезли показывайте кто вас а деньги тушарики закуски mm, были прекрасные переходим к основному блюду что там у нас сегодня Ух, какая аппетитная девочка <связывая> <связывая> да что с вами со всеми сегодня такое приезжают понимаешь разница аппетитными малышками а потом вообще чего <связывая> Все как в старом бородатом анекдоте. Бежал, журав, бежал, бежал, бежал. Вдруг забыл, как бежать и упал. А потом вспомнил, скачил на ноги, дальше побежал.